Ребятушечки, снова здравствуйте, для тех, кто еще не знаком с нами, меня зовут Алекс, я руководитель Car Hauling Department в компании Dispatch 42. Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая касается в основном чайников, так скажем, в этом бизнесе, для тех, кто хочет начать и не знает откуда. Поговорим постепенно обо всем. Какие документы нужны, чего нам ожидать и к чему мы вообще должны быть готовы перед тем, как мы начнем вступать в этот бизнес. Значит, что касается документов, в первую очередь, конечно же, у вас должен быть LLC и EAN number, EAN Tax number. Когда у вас есть это все, вам нужно получить, конечно же, AUTHORITY, это MC, DOT NUMBER, вам нужно получить, вернее заполнить W9. Сейчас мы заполняем W9 2018 года, не 2014, не перепутайте, потому что многие брокера просто попросят вас переподписать, скачать 2018 года, переподписать и выслать им этот. То есть они практически идентичны, но все же. Когда у вас есть вот эти три документа на руках, а именно MC, W9 и Certificate of Insurance, вы можете начинать. Я бы посоветовал, если у вас холлер на две машины на закрытый трейлер либо на 3 на открытый вплоть до наверно 5 на открытый я бы вам посоветовал страховку на 250 тысяч карго и конечно же 1 миллион liability а был это уже индивидуально это уже вы сами смотрите вам ваш страховой агент будет предлагать он конечно же будет завышать этот был а вы стараетесь как бы сделать его как можно ниже видео мы снимаем на момент начала 2020 года то есть у нас сейчас январь 2020 года и сейчас я быстренько напишу вам перечень того что у вас должно быть значит authority это у нас mc плюс dot по сути это файлик это PDF формат, одна страничка, плюс у нас должен быть insurance и W9, который делается очень и очень просто. Чтобы сделать W9, это занимает буквально 2-3 минуты, желательно чтобы была живая подпись. Что касается MCDOT. Это все зависит, но чаще всего это занимает до 10 рабочих дней. Когда у вас есть все эти документы, очень важно в кархолинге, как можно раньше зарегистрироваться на платформах. А именно, в первую очередь вам нужен будет Централ и Супер Dispatch. А на данный момент Central Dispatch предоставляет первый месяц бесплатного пользования. Те, кто регистрируется и претендует на первый месяц бесплатного пользования, должны ждать до 10 рабочих дней. Если вы не хотите ждать и у вас стоят, допустим, там 2-3 трака и не простаивают, то есть цена простоя ваших траков на две недели 150 долларов. То есть это цена, которую вы платите за централ Dispatch месячно, то есть так называемая АБОН-плата. Я конечно же вам рекомендую, если у вас уже все готово и так получилось, что Central Dispatch вышло, вышло так, что вы его зарегистрировали немного позже, Звоните в службу поддержки, сразу говорите им, что вам не нужен никакой трайл перед, переводите им 150 долларов и начинайте работать. Перед началом работы, если вы новенький в этом бизнесе, если у вас никогда не было своих траков, у вас никогда не было своих трейлеров, позаботьтесь о том, что у вас есть человек, который сможет вам помочь во всех вопросах это очень важно потому что эм, кархолинг намного сложнее намного шире э, чем те же драйвены, чем те же риферы, чем флатбэды, деки и так далее эм, multiple peaks multiple drops очень много случаев со страховкой в отличие от драйвенов и риферов которых случаев этих по пальцам пересчитать там на трак из 20 компаний что касается именно груза может быть один максимум два случая в год у вас должен быть человек который будет вас вести хотя бы первый год лучше полтора-два, который сможет вам подсказать, который передаст вам свой опыт, который, э, там, так скажем, предупредит ваши убытки. Потому что э, перенятый опыт, он намного дешевле, чем опыт, который вы испытываете на себе. Когда, если вы будете испытывать этот опыт на себе, у вас больше времени займет на решение тех или иных проблем, а это все ведет за собой простое. Что такое простой? Помимо того, что это потеря времени и денег, это потеря водителя. Я имею в виду ментально, то есть чем, чем, чем больше косяков, тем, тем дальше от вас водитель, чем дальше от вас водитель, тем ближе он к тому, чтобы сменить компанию или вообще сменить род деятельности. Я имею в виду, что если вы будете плохо оперировать компанией, водитель подумает, особенно если это новый водитель, я имею в виду, он работал где-то 2-3 месяца, был, у него был плохой опыт, потом он перешел работать к вам, и у него опять же плохой опыт, он подумает, ну этот бизнес не рентабельный, это не то, что мне обещали, это не то, чего я ожидал, пойду-ка я лучше прокладывать кабель или работать в Uber что чаще всего случается с э, тракт-драйверами в Соединенных Штатах Америки. Эм, помимо того, что человек вам будет помогать в операционке, будет вести вас, он, он вам поможет со всеми документациями, он заберет очень много э, важных моментов, которые нужно соблюдать. Но это не значит, что э, вы сваливаете все на него и стоите в стороне. Вы должны учиться. Вы должны учиться не для того, чтобы, предположим, избавиться через некоторое время от этого человека, либо от компании, которая будет вести ваш бизнес, а для того, чтобы уметь все контролировать, для того, чтобы уметь парировать и вести диалог с людьми, которые компетентны в тех или иных вопросах, которые касаются этого бизнеса. Потому что вам, как оунару, придется очень часто общаться с брокерами, с дилерскими, решать всякие вопросы. Даже если у вас будет человек, который будет компетентен в этих делах, очень часто люди захотят говорить и обсуждать те или иные моменты напрямую с оунером, потому что оунер это тот человек, который принимает решение окончательно. И очень многие не любят вот этот вот испорченный телефон и передачу данных через человека-посредника. А к чему вы должны быть готовы, когда вы начинаете бизнес? Если вы сами не садитесь за трак и, предположим, вы не открываете MC, чтобы быть owner-оперейтором и кататься сам под своим MC, я имею в виду authority, вы, так скажем, своего рода инвестор, который вкладывается, хочет, чтобы у него бизнес работал и приносил ему деньги. Если у вас 2, 3, 4, 5 или более траков, хотя в кархолинге я... Um, советую начинать не больше чем с четырьмя траками потому что это влечет за собой последствия именно с иншурансом um, они иногда могут не продлить вам иншуранс вам придет письмо с отказом где причина отказа будет следующей: too high risk business um, это уже случалось это не надумано, это на самом деле случалось со мной, и поэтому я советую 4 максимум. Если у вас водители с Commercial Driver License, 4-5, ну может быть 6. Так вот, к чему надо быть готовым? В первую очередь, баланс на один трак должен быть примерно 10 тысяч долларов. То есть, если вы запускаете компанию с нуля, и у вас компания из 5 траков, у вас должно быть на счету 50 тысяч долларов. Почему? Очень многие грузы, которые вы будете брать, будут оплачиваться через 5 дней, через 10 дней, через 15 дней, даже 30 дней. Они оплачиваются вот эти вот 5-10 дней считаются не с момента доставки автомобиля, они считаются с того момента, когда вы вышли, выслали вернее нужную документацию, а именно bill of lading и invoice. С того момента, как вы высылаете bill of lading и invoice, идет отчет, то есть если у вас five days payment, Через пять дней после того, как вы вышли, выслали всю документацию, у вас должны быть деньги на счету. Если через пять дней у вас денег на счету, это звоночек. Надо звонить брокеру и узнавать, где наши денежки. Даже если вот на этот момент, когда вы смотрите это видео, вы уже столкнулись с такой ситуацией, что вы не подумали о том, что у вас должен быть баланс на водителя. Этот баланс уходит на что? На выплату заработных плат, на fuel карт он уходит на э, различные затраты по ремонту, поменять резину, что-то где-то подтянуть, что-то где-то поцарапали, быстренько нужно заехать, подкрасить, чтобы на delivery location никто ничего не заметил. В общем, эм, в, в итоге вот эти вот 30-40% процентов Профита, который должен остаться вам он э, висит где-то в чеках и в переводах которые вам придут через 5 10 15 30 дней но опять же вернемся к тому что если вы уже оказались в такой ситуации какой выход на данный момент я вижу только один выход. Может быть их есть больше, если у вас есть какие-то предложения. Но я не говорю про то, что иди должи денег, иди возьми в кредит денег. Какой-то живой выход, который а, не требует моментальных вложений. Выход следующий. Идем работать под чужой MC. Платим за MC 12, 13, 15%. А, теряем вот с этого дохода 35-40 процентов, который должен получать оунер с каждого холлера, а, теряем с этих 35-15, зарабатываем свои 20, но получаем деньги раз в неделю. Обычно м, кархолинговые компании, они выплачивают раз в неделю, но это происходит на каждую вторую неделю, то есть вы проезжаете вторую неделю до конца и на третью неделю в понедельник вы получаете деньги за первую. Но вы все время получаете свои деньги, независимо от того, пришел чек или нет, это уже не ваши проблемы. Это проблема диспетчера, который вас будет диспетчировать и это проблема оунера. Почему диспетчера? Потому что э, иногда бывают такие ситуации, когда э, привезли груз взяли чек и не смогли обналичить, потому что на том банковском счету нет денег. И вас не должно волновать, как бы заплатил он или нет. Вы свою работу сделали. Я, имею, я, я говорю именно про ту ситуацию, когда вы катаетесь под чужим мс. Вот, и что отсюда следует? Отсюда следует, что выход есть всегда. И с ситуациями мы сталкиваемся каждый день абсолютно разными. И решения всегда-всегда находятся. Не всегда мы выходим из ситуации абсолютно сухими из воды. Иногда мы несем потери, но не такие, какие ожидалось бы. То есть даже если это касается какого-то клейма по демеджу, они клеймят 3000, это всегда можно понизить. И обычно эти 3000 превращаются в 800-700 долларов. Хотя этого нужно избегать, особенно на первоначальных этапах. Чего ждать на первых этапах? Рейтинг компании нулевой. Рейтинг учитывается тот, который у вас есть на Central Dispatch. Опять же, вам нужен грамотный человек, который будет грамотно следить за вашим централ Dispatch и который будет следить за рейтингом, который будет реагировать на негативный рейтинг и который будет вам накручивать позитивный. Есть несколько способов это сделать, но я поговорю об этом в другом видео. Я буду делать отдельное видео, которое будет заточено конкретно под диспетчеров, как должен действовать диспетчер и что лучше делать в тех или иных ситуациях, и мы эту тему затронем тоже. Это очень важная тема. Вернемся к тому, с чего, с чего мы начали. Чего ожидать в самом начале? Компания новая, рейтинг нулевой, а сетапов с брокерами нету, а никто с нами практически работать не хочет. Есть определенные 15 компаний, с которыми я делаю сетапы сразу. Они делают сетапы с нулевыми компаниями. Они более не менее крупные компании и рейты у них нормальные. Нужно начинать работать с ними. И нужно начинать работать короткими ранами, чтобы мы делали как можно больше работы. Чем больше работы мы делаем, тем с более большим количеством брокеров мы работаем. Чем больше количество брокеров, тем быстрее мы можем повысить наш рейтинг. Чего еще стоит ждать? Очень много будет на первых этапах бумажной волокиты. Каждому брокеру нужно будет сделать сертификат холдер. Каждые там полгода или год в зависимости от брокерской нужно продлевать. Есть даже такие брокерские, которые требуют раз в месяц чего еще ожидать тебе как онуру на первых этапах а, так как будет тяжело с грузами водители будут немножечко ныть почему так почему так долго нет машины я бы уже проехал 300 миль а, почему так мало платят и так далее и тому подобное здесь на самом деле нужно реагировать заранее либо вы находите водителя, такого же новичка, скажем, с трех-четырехлетним опытом и говорите ему все как есть, либо вы просто от него скрываете и сваливаете всю вину на диспетчера и обещаете, что вы все исправите, но при всем при этом вы заведомо должны поговорить с диспетчером, если он толковый, если он грамотный, он все время будет на вашей стороне, он должен быть заинтересован в развитии вашего бизнеса. Если ваш бизнес развивается, Значит развивается компания и значит диспетчер и непосредственно руководитель вашей компании или если не назвать его руководителем, то так скажем ответственный за развитие вашей компании работает хорошо. Если эти люди работают хорошо не имеет смысла искать других людей. Все в одной лодке все заинтересованы в Гроссе. Диспетчер заинтересован в Гроссе, оунер заинтересован в Гроссе, руководитель заинтересован в Гроссе, потому что все получают процент от Гросса. В CarHoling, насколько я знаю, 90% водителей едут за процент от Гросса. У меня все мои клиенты, все 100% у них, все водители едут э, за процент от Гросса. Кто-то за 30, кто-то за 35. За 35 едут чаще всего ребята, у которых есть CDLA. Это очень сильно помогает диспетчеру с поиском груза. И как вы знаете, если мы поговорим о холлере на 2 или на 3 машины, допустим, закрытый на 2 и открытый на 3, у нас есть такая проблема, как перевес. Но если есть коммерческие права, за исключением некоторых штатов, работает правило 26 тысяч паундов. С коммерческими правами можно ездить с перевесом и, как правило, есть грузы one pick, one drop, которые оплачиваются гораздо лучше. Когда я говорю гораздо лучше, я говорю... Допустим, закрытый трейлер на две машины едет за 2.20, 2.30 и там максимум, что у меня было 3.40, но это очень редко и мы везли очень дорогие машины и нам пришлось поднять Cargo Insurance до миллиона, чтобы взять этот груз. Мы это сделали буквально на неделю и потом обратно спустились до 250 тысяч. И чтобы подытожить мы поговорим о том к чему надо бы стремиться как бы эта тема очень широкая ее можно развивать и развивать и развивать можно говорить часами я вам отвечу в личку на любые вопросы все мои контакты будут пожалуйста email телефонные звонки телефонный звонок это будет немножечко тяжелее потому что у меня их по 600 минимум в день то есть 600 900 звонков я физически не успеваю на них отвечать потому что э, я в основном провожу время с онами компании с которыми я работаю и их много и очень много так скажем проблем по пути мы встречаем и надо их решать и мы решаем их вместе. Поэтому имейл, но мы будем договариваться, мы будем выделять дни, когда я буду разговаривать непосредственно с будущими партнерами и буду отвечать на все вопросы. Вернемся к тому, к чему надо стремиться. В первую очередь, если вы не хотите останавливаться, потому что у меня есть клиенты, которые достигли, допустим, своего лимита. Вот он хотел иметь 5 холлеров, закрытых на 2 машины. Он с каждого получает, предположим, 2 две с половиной тысячи в месяц. У него есть свои две с половиной тысячи в месяц. Есть Саша, который занимается его компанией. Он звонит мне раз в неделю, спрашивает, как дела. Мы ему даем полный отчет. Разговариваем по проблемкам, которые у нас есть с водителями, либо с какими-то клеймами, либо с какими-то брокерами. И как бы все. Этот человек тратит, по сути. Ну, от двух до четырех часов в неделю на свою компанию, ему капает его 10 тысяч долларов в месяц, человеку больше ничего не надо. Но если мы хотим развиваться, к чему стремиться? И да, даже если мы не хотим развиваться, нам нужно, так скажем, uh, we have to keep our company healthy. Компания должна быть здоровой, у компании должен быть хороший рейтинг, у компании должен быть стопроцентный рейтинг. У всех моих компаний практически процентов рейтинг. Есть парочку негативных рейтингов, которые мы не можем убрать только потому, что компания брокерская обанкротилась и нету человека, который может просто снять этот негатив э, рейтинг но с этим можно работать это можно убирать и позитивные рейтинги можно добавлять это вообще не проблема э, вот скажем в рамках 5 траков мы можем добавлять по ну как показывает опыт где-то 20-30 позитивных рейтингов в неделю это это очень много, это на самом деле очень много, потому что ко мне приходят компании, которые работали по полтора года, у них всего там 80-90 позитивных рейтингов. Как бы никто этим не занимается, а зря, потому что чем выше у тебя рейтинг, тем легче обсуждать цену брокера, как вы знаете, если сравнивать с 18-м годом, так чтобы мягко выразиться и не ругаться, обнаглели. И очень сильно занижают цены, но это не, не настолько с ними связано, насколько это связано с тем, что очень много иммигрантов по туристическим визам приезжают, садятся за траки, едут 2, 3, 4, 5 недель, возвращаются домой, потом приезжают обратно, опять садятся работать. Есть ребята-индусы, которые готовы работать за копейку только чтобы выкуп, выкупить свой трак, чтобы выплатить эти две с половиной тысяч за месяц. Плюс он там все остальное высылает домой в семью. Значит, компанию держим здоровой. Это очень-очень важно. Стремимся к тому, чтобы наработать постоянных клиентов. Это как бы... На первоначальных этапах это на грани невозможного но это не невозможно это можно делать потому что показывает опыт что это вполне реально и постоянные клиенты они лучше тебе заплатят эти лишние 200 300 долларов которые уходят брокеру чем заплатят брокеру а бывают случаи когда за перевозку автомобиля платят 700 долларов а у клиента взяли полторы тысячи но это относится больше к Private Residence, вот небольшой лайфхак сразу, если вы знаете, что машина едет с Residence, сразу просите больше денег, причем можете просить сразу на 200-300 на долларов больше, потому что машина, которая едет с Residence, скорее всего, человек который заказал услугу перевозки этого автомобиля пользуется этой услугой первый и последний раз в жизни есть конечно шоперы клиенты которые обзвонят 50 компаний всем оставят заявки но а, есть очень много компаний которые заключают сразу контракты берут down payment если вы видите, что несколько компаний выставили одну и ту же машину, спрашивайте, есть ли у них downpayment за эту машину, есть ли у них контракт на руках. Вот. Private Residence просим сразу денег. Этот человек не знает рыночные цены. Он не имеет представления, сколько стоит перевести машину с пункта А в пункт Б. Поэтому они ему сразу говорят баснословные суммы и у них есть деньги, им есть откуда дать. Другое дело, если а, рынок слабенький и вы видите, что из той зоны практически нету автомобилей и вам или вашему водителю надо ехать, попробуйте очень мягко обсудить цену, не ставить вопрос ребром и прочувствуйте его реакцию. Потому что в ту же секунду может быть еще 2, 3, 4 и даже больше человек, которые звонят ему, чтобы забрать именно эту машину. И если вы поговорите с ним, вы торгаете у него 200 долларов, ложите трубочку, ему звонит другой человек и готов забрать машину за ту же цену, он вам просто звонит и говорит, что клиент отказался от услуги перевозки. Конечно же, это неправда. Клиенты чаще всего просто звонят заранее, говорят, что отказываются и машина сразу снимается с лоутборда. Поэтому это все чушь, брокера постоянно врут, хотя от нас требуют, чтобы мы никогда не обманывали, чтобы предупреждали их обо всем заранее. И надо это делать, надо это делать. В принципе, я имею в виду предупреждать брокеров заранее, надо с ними кооперировать, потому что я от своих диспетчеров требую, чтобы они именно в партнерских рамках, так скажем, на «ты» разговаривали с брокерами, чтобы ему было приятно с тобой работать. Если ему приятно с тобой работать, он уже знает твоего диспетчера, он знает, что этот диспетчер ведет, допустим, 10 других компаний, и легче будет просто обсуждать цену, легче будет сходиться, так скажем, по цене. Потому что иногда ему, даже, допустим, будешь у него ты, диспетчер, которого он знает, с которым он работал, с которым которому ему легче предъявлять претензии, диспетчер, который ему вовремя делает апдейты, который ему вовремя высылает документы, который помечает машины на централ Dispatch, я имею в виду как пик up, как delivered. Он лучше тебе даст на 100$ больше и не потеряет своего клиента. Да, если это постоянный клиент, да даже если это не постоянный клиент, чем он будет работать с кем-то, кого он не знает, у кого мало рейтинга или, я не знаю, просто компания новая, потому что бывают компании двухгодичные, но рейтинга мало. Вот эти все аспекты нужно учитывать, когда вы начинаете. Это очень долгая тема для обсуждения. По сути, когда я разговариваю с клиентами, которые хотят открыть фирму и только начинают, и они делают это с нами, у нас есть отдельный департамент, safety который Занимается оформлением документов, начиная DLC, заканчивая страховкой ауторити мы все это делаем, есть девочки, которые ведут логбук, они также будут следить за вашим сейфти скором, они будут готовить вас к аудитам, к инспекциям и так далее, и тому подобное. То есть у нас есть все, чтобы начать работать, и у нас есть все чтобы минимизировать ваши риски и это стоит того и не так уж дорого это стоит даже если это не касается нашей компании любая другая компания если вы новенький вы ничего не понимаете вы будете очень долго барахтаться вам нужен кто-то кто будет вас вести любые вопросы я оставлю свой email мы Можем через email договориться о телефонном разговоре, можем созвониться, я могу по пунктам объяснить, откуда начать, что, что делать поэтапно, что нужно сделать в первую, во вторую, в третью и в четвертую очередь. Как я уже говорил, я могу, вернее мы можем э, полностью вести вашу компанию, то есть если вы умер, мне нужно будет от вас всего несколько вещей. На вашей ответственности останется вопрос водителей. Я имею в виду, принимаем на работу, увольняем. Это остается за вами. И вы должны будете следить за вашим банк-аккаунтом. Вы должны будете следить за тем, чтобы денежки приходили на ваш счет. У меня есть эм, э, аккаунтанты, которые следят за этим, которые будут высылать вовремя всю документацию, которую вы привезли машину в среду, как только вы довезли машину, машина будет сразу отмечена как delivered и в течение пяти минут мы вышлем им документы. Как только они получают эти документы, процесс перевода денег пошел. Хотя я подбил э, итоги 2019 года у меня из всего всего всего гроса, который прошел через именно Кахли департамент, 62% всего гросса это был cash or check on delivery. С чеками на delivery это вообще отдельная история, там есть много заманух, кидают, то есть я уже как-то упоминал раньше, вы можете получить чек, но вы не сможете его потом обналичить, потому что на том банковском счету просто нет денег. Мы по этому поводу сделаем отдельное видео, это уже как обезопасить себя от таких вот, так скажем, кидалов, потому что это присутствует в этом бизнесе, бывает даже такое, что ты должен получить cash and delivery, ты должен получить 500 долларов, он тебе выкидывает 320 долларов железными монетами говорит, больше нет. Если хочешь, можешь эту машину везти на свалку, делай с ней, что хочешь, вот у меня есть столько. А, обращайтесь, любые вопросы, есть все ответы, опыт колоссальный, а, очень разноплановый опыт. Задавайте темы для видео, обсудим любую тему, если вы хотите чтобы это у вас было так скажем под рукой чтобы вы в любой момент могли прибегнуть к этому я сделаю отдельно видео для диспетчеров будет уйма людей несогласных каждый опирается на свой опыт я опираюсь на свой опыт у меня опыт мы ведем очень много траков и не первый год и не второй и не третий мы очень очень давно работаем в этом бизнесе и некоторые будут говорить что так лучше так удобнее но я вывел общую формулу как сделать чтобы было хорошо всем с максимальным профитом для оунера и водителя водителю кроме профита нужен комфорт этот комфорт создает диспетчер нет комфорта Пусть он даже хорошо зарабатывает, он будет искать куда уйти. В двух словах, эм, в чужом огороде, как говорится, трава зеленее. Поэтому эм, заботьтесь о водителях, заботьтесь о доходах и следуйте простым правилам, не усложняйте ничего. Эм, Работайте с людьми, которые понимают что-то в этом бизнесе. А лучше не что-то, которые каждый день в этом купаются и которые смогут вам, э, если не решить вашу проблему, то помочь или направить. Эм, на этом я заканчиваю. Будут еще видео, мы постараемся делать это регулярнее. Эм, задавайте темы. Мы будем анализировать и выпускать уже видео по потребности есть идеи уже есть идеи для видео но может быть у меня одно понимание того что вы хотите или вам нужно знать а у вас другое предлагайте и до новых встреч обращайтесь